началом ролика хочу посоветить канал лапер он снимает прикольные видео например игровые видео есть ну короче там больше всего игровых видео давайте например про Гренни. запускаем игру вот. я буду играть Правда, на легком бэкранер, режиме потому это... что я первый раз играю Ну первый раз играю. я тоже кстати буду играть надеюсь будет недолго. Видео. Да, ссылка будет в описании. Всем привет, дорогие друзья. С вами Влад. И сегодня продолжаем играть или проходить sidi да. В прошлой серии мы уже построили что там построили? А, ну, нов купили новую типа, вот эту область. В этой серии будем добивать... Сколько там? 7000 надо, да? 7000? 7500, да? Да, 7500 нам надо. Попробуем в этой серии добить 7 -7 7500. Но если не получим... Всё, ничего страшного, серию про мою, это я на паузу поставлю, короче, да. А, сразу хочу пожелать приятного просмотра кто кушает, кто нет, и провести мини викторину Вам нужно поставить лайк под видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик за 6 секунд, короче, давайте, начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. все если успели, пишите в комментариях, кто успел, кто нет. Ну, и кто не успел, мойте сейчас, пока я разговариваю, буду дорогу строить, тут, снесу, может быть, кого-то. Ну, надеюсь, что нет. Короче, да. Вот так вот. А кто не успел, мойте в следующий. Ну, да, опять же, да. А кто успел, красавчики, буду писать, лайкать вас и сердечки ставить, и писать, красавчик. Да. да, а мы начинаем. Так, перенач... давайте, построим все-таки дорогу, как я и говорил так, если я вот так вот построю, конечно, то все, минус 2 долларов. А если вот так вот, то 0. Доллара. Короче, пацаны, какая-то фигня произошла. У меня остановилась на минуте, представляете? Я тут построил столько вообще, 7500, вообще. Капец какой-то. Я построил дофига всего. Даже пирс построил вот этот вот. Офигеть, как так? У меня просто запись оборвалась, и все. Я не знаю, что произошло. Офигеть, ну короче, я вам покажу, что тут просто Я дофига всего построил, и школу построил, библиотеку Я за эту серию вообще капец, реально, вообще За такое надо лайк реально поставить Я столько старался, блин А потом серия бах и оборвалась, и вообще офигел Как это так? -то. Я столько строил полгода, считать. Я дорогу здесь строил, смотрите Я просто столько построил, даже дома уже начали строиться Вот я на этом моменте такая же закончилась, что вы знаете. Капец просто. 7500 у меня живет. Это просто капец. Реально. Мне пришло... При, мне придется заново серию засинтописывать. Ну, вот и все, В принципе, это капец, реально. Я серию назову, конечно же, «Добил 7500», но это вне серии было. Я... Блин, ну это в серии было, но у меня только. Но, а у вас не было. Я офигеваю просто. Я не знаю, как это происходит. Почему такая фигня происходит? Ладно, давайте. Но ну, я офигел реально, когда увидел, что у меня все, все нет, у меня все дома просто взяли. И... Ой, не дома а именно. Все оборвалось и все. Я не знаю. Ладно, давайте продолжим. Но я в шоке серьезно. Ну, давайте построим. Ну, тут как раз уже начали строить зоны большую то. Ну сейчас мы будем удалять, потому что реально. Ну конечно я не буду удалять дома, которые там есть. Ну, которые не построили, чтобы будут Убежище. Убежище построили. Чего себе убежище построили? Вот где? Вот, ничего себе не получилось. Давайте построим. Лучше где-то в центре города. Вот. Здесь. Все сразу... Ну, это не с города, конечно, почти. А, что Безопасности. Ну, правда, там... Все тысяч пятьсот ни, никуда не убегут. Но... Постараемся. А что у нас с уборкой? Субкорп... Э, с мусоровозами. Цеп... Все плохо, да? Утилиз... Утилизацию надо поставить. Она хотя бы... Не, она капец как шумит, но... Ну, блин, а я не знаю, где построить. Лучше где-то... С... Нет, где людей нет, Лучше. Где людей на сцене? Укажите маршрут, да мне плевать? А на маршрут. зачем? Да нормально же все. Мар маршрут такой, хорошо сейчас. Сейчас. А, короткая. Маленькая убежай. Нет, стой, стой, стой. А как я пути указываю? Ну, допустим, а как? Это вообще реально или нереально? я не знаю как а как руку указывать покажите пусть я не могу извините но я не умею все я за обеими руками конечно деловая зона а как это деловая зона мне интересно что это за деловая зона деловые зоны мне просто реально интересно Чё это за деловой... Допустим, здесь построим ради прикола, но ну, мне интересно реально. Чуть за деловая но ну, я, конечно, в шоке, да. Ну я да я ну, отхожу, конечно, но, но это, конечно, и за... Записывал читай песчик полчаса бах, и пахнет Я в шоке. И опять ну, нет, ну и да, короче, ладно. Ну, ничего страшного бывает, но конечно, не так Ну, если... ну ладно, фиг с ничего страшного, там ничего такого страшного нет Хотя тут кому Мне страшно было Тут всё было нормально, а тут бах и всё И всё, и всё Короче, ладно Не знаю, да, деловая зона, я не понимаю, как это вообще Какая разница, деловая зона, деловая уже горы мусора потом где? где же где новое здание чего это большое бежит так я его построил я его построил все не надо мне прикапывался что не построю? я все построил чего вам, вам нравится не, не нравится я наоборот все построил. как так раз я построил может быть кто-то другой не построил но я построил где нафиг я построю. Ну, ладно, вот там где вот этот новый город будет, мы тут будем все сносить что. -то. то, что мы построили, Тогда у нас будет тут, э, ну, об обновленное все, Обновлять город будет, короче будем. Надеюсь, в этот раз все запишется, а то я еще раз перес... пересниму, пересниму, я не буду. Да все хватит с меня, я уже задолбался. Так, что у нас? Давай, что наполним? Что, они перерабатывать или тут только как она перерабатывает? Ну так нормально же все. Здесь может просто. А, так в этом и есть. Ну конечно, надо не успевать перерабатывать, конечно. Так, надо построить. Ну тут хотя бы обычный план. Центр перебор. 12 тысяч. Ну 16 тысяч всего, вот так. Не так шумить. Ну, шумить, конечно, хорошо так. Ну ладно. Теперь будем строить вот так. Ну, конечно, полгорода надо просто реально в другой строить. Полгорода будет другого, значит. Ну а ничего страшного. Хотя бы обновленные бы Деловые зоны бы Деловые зоны, нормально. Ну, Прикольно. Деловые зоны появились Да, давай на паузу. Снимай. Выдели выбрасывай только всего. Да. Это уже, по-моему, писали когда-то такое. Ну, недавно. Никого описали. А, крутой, склон крутой не делает Да ладно, очень. Чё такой крутой? Чё? Чё он такой? А нормальный склон, человек, вы опять делаете склон? крутой, да нормальный склон чё, такой... Какой, такой, такой... Я не знаю, что это делать Его... Кампуса? конечно а как кампуса? ладно, фикс. не знаю зачем я его. на чертебо. что такое? что это сейчас было? я не помню. а что это сейчас было? я не помню. постройте здание. не хочу, у меня денег нет. <с> в принципе, как и обычно, денег нет. ну серия наверное, будет не слишком. Бедная, такая... чё вот и нет. Одному человеку вот и не хватает. Чё, хватает. Просто там надо больше всего. Для, на... для новых городов, ну, для новых районов. Ну, не районов, как это назвать? Не района, а домов обновленных считай. Там надо больше всего требований. Они, читай то требуют больше, чем надо. Вот так. Ну, вот почему я и говорил, что будет сложнее может. Допьем хотя бы 8000 Потому что реально, я записывал долго, я уже устал. Реально, вообще. Я не знаю почему. Почему такая фигня происходит? Я не знаю почему. Вот серьезно, не знаю. Ну, так, давайте. Да, вот тут давай дома построим. Ну, конечно, надо будет построить здесь и милицейский участок, чтобы воровать будет. А нам это не надо, Правильно. правильно? Так, где-то мне все слышится. Или нормально. Хотя, в принципе, что не, А нормально? Пожарки не хватает, да, я знаю. А пожарки не хватает. это медиа. Вот здесь построим. Вот здесь. Там стоит, но ну, теперь здесь будет. Так, деловые районы надо построить. Деловые районы. Не знаю, что это вообще вот это дома, это обновленные типа, ну, пятиэтажка, там дальше. А вот это какой-то интересное это уже какое-то интересное. Деловые район. Вот это надо будет узнавать. Я не знаю, что это, но что-то интересное. Ах. Ну, город, конечно, здоровый, с Еще дождь, я вообще не доверю. Картук вообще любит дождь. Идти вот вообще противно, наверное, сходить. А вон, Какие линзы, какие штука О, мусор опять. Надо будет реально что-то с этим делать. Чтобы задолбали. Множество проблем. Вот а тут нормально, тут ничего такого. А там множество проблем не создаете. Каждый день создаете какие-то проблемы. Надо парки строить. У нас здесь. Вот здесь лучше парков. Хотя я построил парк, но он же ко всем не доходит. Вот здесь нету парка. Вот и нету, и все. Ну, скверы не надо, ну ладно. Маленькая жилая площадка. Парк. Просто парк. Вот просто парк. Да, такой парк, что я его построил, Без доли, Тань. Ну, зато все рады, рады становятся. Ну, ладно, нет, Так, что это? Сады всякие вообще вообще ничего не дает набега такой, набега его стройте, вообще там вообще пару домов радости вообще там маленькие вообще пару домов каких радости делают, вообще там маленькие вообще пару домов вообще там маленькие вообще пару вообще 4 минуты, ну, шесть тысяч было больше. Я не знаю, короче. Это, может быть, из-за того, что связано много из-за чего сейчас. Пятьдесят... Ну, я не знаю. Я по тебе, наоборот, поднял. У них платят теперь налоги больше, не знаю. Всё, вот отсюда, а потом... ...теловые районы немножко, вот, сколько не знаю. Ну, кому нравится, ставьте лайки, я не знаю. Ну, кому нравится. Хотите продолжение по этой игре? Я не знаю. Мне нравится. Прикольно строить. Строишь дома, прикольно. Может быть, надоедать едать 8 тысяч? Блин, да я не понимаю. Тут просто очень много людей. Может быть, вообще дофига. Капец просто, может быть, дофига. Вообще. Так, что опять? А, нет, тут нормально, но она уже очистилась. Не прекратить очищение. А здесь что? Здесь не строят ничего. Почему-то. А, короче, я, я больше занят этим островом. Чем? чуть-чуть. Ну, чуть -чуть. Но они сами справляются. А, умирают. Где он? Тут, а чего? А чё у нас тут вообще всё плохо Два человека. А здесь нет? Здесь нормально все равно лучше построить. Больница. Вот это, это поликлиника, вот это больница. А это нет. не больницы. Бани. Как это бани? А там тоже? Так там же больницы нет. Или нет? А нету? Как это? Так? Конечно, они умирают, Тут больницы даже нет. Как так? Как я мог не уследить, что в больницы нет? Странно немножко. Стыра, а, Вообще. Так, ну тоже на надо работать. Или не надо? Нет, тут склон крутой. Она просто тупо не строится, потому что склон был крутой. Офигеть. Ну да, кстати. Крутой. Крутой склон такой, крутой. Да, такой. Да ладно, очень крутой. Офигеть. Я не могу дорогу, даже, потому что склон крутой. Да, такое себе. Я думал, что нормально стоит. Вроде бы нормальный район, нормальный, все. А тут бахт с слишком крутой. Да, <свист> А почему они не строят, нифига? Построили, а тут нифига не строят. Построили пару домов, а потом бах нет, что они не хотят строить. Почему не Воды нет, я не понимаю. А есть водород? Вроде бы есть Вот, смотрите, вода есть черная. Так Давайте... Сюда еще. К рукой Ну, здесь нормально Не знаю, почему там, что рукой Нормально Сейчас мы построим тут дорогу и все. Ну и потому что видео смысла нет, длинное дело, наверное У меня было длинное да, да, да, да, да, Ну, хотя бы да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, больше, да, да, да, да, да, ну, не час, где-то минут 40-50 О, самолет, а, нет, а я сама не... Знаю. Откуда он взялся? У нас же нет аэропорта Надо будет его построить, но у меня его нет Так, мы наличие построить? Школу? Надо школу построить Ну город вообще капец какой-то большой Город это правда вообще Город конечно не может. Тут в принципе вообще вопросы. идет конечно не очень конечно идет но что тут вообще ничего не строить почему почему я дорогу провожу тут ничего никто не строит смотрите вот тут нифига не строил что не нравится на не надо на надо строить дома мне быстро я хочу чтобы больше людей больше больше людей вообще вот ну, здесь будет район. Ну, а вот тут уже, типа, коммерческие Стоя ему. Вот ага. вот а тут тоже коммерческие, А тут деловые. Деловых тоже надо районить. А деловые сколько? А. Деловые. Деловые. Так, тут тоже надо жилые немножко. Ну, здесь жилые будут, это 100%. Мы бы школу построили. да. Да, школами все плохо. Недостаточно а тебе. А что делать? А что делать, я не знаю. Школ мне достаточно. Давай икс. Три. А то они не строят ничего. Непонятно. Вот тут построили дома дофига, а тут нет. А тут почему-то ничего ничего не строить. За провые часы. Вернут. Понятно. Построил, блин, маленький дом. Мне надо большой Большие дома строят Маленькие, это, конечно, прикольно Но нет, но большие Партии нет, партии тебе не надо Это и больница, так и... Пожар уже пожар, Милиция нормальная Надо только построить, а не все Я не пошла здание. Что, Что там? Подземное метро. Ну, да. Ну а куда его построить уже не понятно. Так. Метро может, думаю, построить. А у нас метро уже есть? Понятно. А вот в центре города где-то вот здесь. Я знаю, я бы не смотрела. Это пути метрополитена. А нет, подземный. А, мочегонные патрульные. А, так это это ж подземный. Понятно все слишком крутой сложно а я сделать я не могу ничего с этим скором делать ничего, ничего вообще а где его поставить опять болеет потому что там я неправильно все сделал блин капец я, у меня просто места не хватает вообще. нету места это шум сегодня. шум сегодня. Я не знаю. Серьезно, у меня просто нет места. Так. дорога. Я в курсе, блин. Сейчас всё так круто. Блин. Сносить дорогу. Надо. Вот здесь металл. А, тут же склон. Ч, такой крутой склон. Рельефу бы-то нет. Да, будет нормально. Теперь нормально. Так, где у нас что-то такое? Мы уже находимся да уже. Так как? Какой крутой его уменьшил? Чё, дурень, что ли? Всё ясно. Не плевать. я строю где хочу. Все. Все, Попробуйте мне что-то сказать. Я его здесь строю. Всё. Пускай здесь строю. Пускай здесь строю. Новое здание. Хорошо, как у меня все равно денег нету на него. У меня это здание нет. Конечно, не надо. Я не знаю, зачем он построился. Ну какая будет? Я не знаю, реально. Мне нужна какая Я... Я буду из пожарных Ага, молодец. Блин, мне пожарных нет. Пожарки нет. Сгореть что-то и все. Всем сразу просто. Всем сразу будет капец. Даже не надо ничего объяснять. Почему, зачем. Даже вот такие вопросы. Говорить не надо. Просто всем капец сразу. Вот так вот. Просто всем капец сразу. <с -kef _> да. Вот так вот. Так хватит напоминать. мы это реально что-то здесь построили? А то когда-то надо будет что-то построить, а ничего построить не смогу. У меня места Лучше сейчас что-то строить. Говорите, что строите все. Школы? О, энергии. Энергии нету. А, все, капец какой-то Энергию украли. Куда воды нет, Воды нету. В смысле воды нет? Как это воды нету? Быстро мне воду мне Блин, ну воды нет. Все, есть теперь вода. Электроэнергии нет. Ну что они делают? Угольная электростанция. Ну, приходит. Капец, я еще собаку лучше Потому что кому-то воды нет, кому-то еще что-то нет. Как ты... Все, 9000 уже все. А если я налоги подниму немножко? Ничего страшного не будет. Ты нету, нет, нет. 14. 14 давай. Воды нету здесь, чёрт. Чёрт. Есть. Блин, ну я чуть не могу вообще. Капец, какой-то сейчас за крайне и все. Так, убирайте. Все, надо будет заканчивать, реально. Да, канализации нету опять. Ну, сейчас будем канализацию строить это Двойная такая. Пока мы не построим, Все нормально. Пока никто не жалуется, налоги типа нет. Ну, короче, все, будем заканчивать. 9120, заполним и вс. Ну хотя, зачем запоминать? Ну, вот такой вот такой город. Ну, конечно, могли бы больше, конечно, построить, но. но я нет. Если, если бы мне запись не остановилась, то я бы построил Польшу. Короче, да. Опять же, посмотрите наличие кнопки подписаться, если написано Подписаться нажмите, и тогда у вас все будет хорошо. Пятерки будете в школе приносить. Ну, у кого как? Если у кого пятибальняя система, то пятерки. У кого 12 бальней, это 12. Двенадцать. Да, все. А пока. Ну и еще удача будет плюс 200 миллиардов, да. А пока все. Ссылка на плейлисты, ролики будут в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем пока-пока.